Доброе утро всем, с вами Леонид Ирлан и сегодня я хочу с вами поговорить про информационные границы. Вчера вечером была интересная беседа в фейсбуке я, ну, с одной из моих подписчиц. Дело в том, что я написал вчера вот, в прощенное воскресенье пост что, пожалуйста, не спамьте мне в личку э, ничего не значащие картинки. Да, они, может быть, лично для вас красивые. Лично вы посчитали нужным отправить своим друзьям, своим знакомым эти все картинки для выполнения некого э, общепринятого э, ритуала по э, прош... прошению прощения. Вот. Но если вы не считаете лично себя виноватыми чем-то передо мной, то, пожалуйста, не надо мне засирать почту этими картинками. Ну и одна из моих подписчиц говорит, что а шо, нельзя было это просто игнорировать. Ну просто, ну прислал человек дерьмо, ну и проигнорировать, и все. А, вы, вы знаете, а, вот а я ей ответил, и вот сейчас просто хочу это еще ну, продублировать в видео, в массы. Смотрите, мы сейчас живем в информационную эпоху. Мы уже в нее вошли, мы уже живем в ней. И действительно, так скажем, количество рекламы, которую мы смотрим по телевизору, количество всяких ненужных информационных сообщений, которые проплывают в... Наши, через наше достаточно велико. даже И вот как-то проанализировали давайте так, я вот здесь вот местечко найду такое, чтобы постоять. Проанализировали количество информации, которое читает голова человека, сознание человека, подсознание человека за жизнь. И вот оказалось, что 100 лет назад, ну так, я, я сейчас не помню эти цифры, но я сейчас так чисто с потолка, но ну, чтобы вы понимали суть. Значит, э, 100 лет назад человек за всю, среднестатистический человек за всю жизнь прочитывал 5 книг. То есть это так, берем от ученых до безграмотных людей. То есть средний человек на планете прочитывал 5 книг. То есть это с учетом э, прочитанных книг, газет вывесок в магазинах и так далее за всю жизнь сто лет назад среднестатистический человек за жизнь прочитывал 500 книг сейчас ну, там, в 21 веке вот, вот в 2000 там это исследование проводилось где-то в 2015 году среднестатистический человек прочитывает 5 книг в день еще раз, пять книг, средняя книга это 150 листов в день. То есть это с учетом э, информа... чтения интернет, вывески рекламы, э, объявления э, на магазинах, то есть количество слов, букв, которые попадают в глаза и э, как-то обрабатываются подсознанием. Понимаете, да? Какой колоссальный объем информации приходится обрабатывать нашему мозгу и соответственно эм, то есть это пример да признак того что мы сейчас живем в информационную эпоху что делать дальше э, получается что каждый человек который присылает к нам в личку ну вот, давай так мне в личку и вам в личку собственно говоря э, какую-нибудь там э, по его мнению, красивую картинку, либо какую-нибудь там поздравляшку э, с очередным ничего не значащим праздником, ну или значащим лично для него, или может быть как-то так. Эм, он получается, смотрите, э, во-первых, э, присылает вам лич эм, очередной пакет информации, раз. Второе, он отвлекает вашу энергию на себя и на того, так скажем, на тот эгрегор, Праздник, так скажем, в честь, ну, который организовал этот праздник. Да, если это, там, допустим, православный праздник, да, то это к Грегору христианства, православие. Да, если это, допустим, какой-то национальный праздник, значит, это к греко-там страны или нации. То есть понимаете, да, что часть каждый, каждое отвлечение на вот такие вот изображения это минус. К вашему энергообъему да то есть у вас воруют не побоюсь этого слова энергию раз то есть то что внимание то что 2 3 5 секунд э, приходится тратить на э, для вас ничего не значащие это это еще э, ну, это раз да второе воруют энергию э, Три, в каждая такая картинка особенно если вы не в теме и для вас это неинтересно, не неинтересно важно и незначимо вызывает э, негативный отклик тому, кто отправил. А? То есть вы понимаете, что это еще э, минус энергии туда. <клёх> ну еще такой вот, в принципе, да, можно это все игнорировать и не обращать внимание, удалять, ну если этих картинок 5 в день. Э, когда этих картинок становится 100 в день, э, то, это, то уходит где-то примерно час времени, час времени, на то, чтобы их банально удалить. Потому что они засырают. И вот сейчас, так да, как мы живем в информационную эпоху, а многие люди это еще не осознали, не научились осознавать свои, чувствовать свои информационные границы и тем более защищать их, я предлагаю вам такую аналогию, метафору с физических границ. Вот представьте себе, да, что информационные границы, и точно такие же, э, вот информационные это такие же границы, как и физические. И вот представьте себе, что э, вы живете в частном доме. И вокруг вашего дома забор, а вы живете ну, не где-нибудь в глуши в селе, а на улице. Вот в, в поселке, в городе, и вот э, частный дом, на вашей улице колоссальное количество людей, вот, с некоторыми вы знакомы, там, с ближайшими соседями. Э, некоторых людей вы там видели один раз, просто отметились. Да, привет, там, мы живем с тобой на одной улице. И круто. Да и все. И вот в какой-то момент да, возникает, допустим, э, вот представьте себе, на, в конце улицы возника, э, э, находится некоторое... Э, вот, я не хочу говорить храм там религиозные учреждения либо например там э, дворец культуры да некое праздничное учреждение и вот все праздники религиозные или социальные государственные э, празднуют вот в, в этом учреждении и каждый человек который идет в это учреждение либо из него проходит мимо вашего дома и вот представьте себе люди возвращаются домой э, после праздника и в э, через забор бросают в ваш огород, в ваш двор мусор. Вот у них там бычки, там сигареты, и они бросили, вот внутрь. Э, у них где-то там остался шкурка от банана, и она, они в ваш огород, в ваш двор бросили эту шкурку от банана. Mm. Давайте такую штуку скажу. Вот представьте себе, что э, э, вот человек, православный, да, возьмем такой пример, православный праздник. И э, правосла, э, так скажем, есть пакетик, да, пакетик от мусора, но пакетик, э, сделанный специально с крестиком, с религиозной символикой. То есть он религиозный, да, то есть он. Еще этот пакетик, в этом пакетике находились, э, предме, э, так скажем, какие-то там продукты, э, которые были посвящены, ну, э, освящены, вот называется, правильный термин. Вот в храме, да, вот в этом учреждении, да? но люди шли назад и посчитали, что о, прикольный религиозный, ну там, освященный пакетик, э, и дай-ка я брошу к вам, ну вот к соседу в огород. И вот представьте себе, прошло 100 человек, и этот мусор, не побоюсь этого слова, бросили в ваш огород. Как вы себя будете чувствовать? Даже после первого броска, после первого э, пакетика с мусором, э, у вас поднимется раздражение. Да? На сотом пакетике вы достанете ружье, и не начнете стрелять всех вокруг. Вот, при, вот примерно то же самое происходит, когда вы э, от, отправляете в личку э, малознакомым вам людям э, какие-то поздравления. Эм, какие-то э, сообщения а особенно там какие-то движущиеся гифки ну, кар картинки со звездочками эта банальщина была э, популярной 20 лет назад в эпоху начала интернета сейчас это называется э, дерьмо и спам ну, что такое спам? это несанкционированная реклама это несанкционированное сообщение в принципе это уголовно наказуемое действие в цивилизованных странах за э, спам садят за решетку. У нас, к сожалению, это... И, в, так, скажем, так как это просто поздравляшки, а не реклама увеличения члена, то как бы за это и не засадишь. Но это банальная этика, ин, информ, этика э, общения в информационную эпоху. Еще раз, мы живем в информационную эпоху. И вот представьте, что каждый раз, когда вы кому-то отправляете картинку, видео, э, еще раз, когда вы отправляете малознакомому человеку какое-нибудь поздравление, какую-то картинку, э, ну, гифку, э, стишочек с изображением, э, либо э, что-то такое, да, подумайте, что это на самом деле вы в его огород бросаете пакет с мусором. Потому что если вы хотите поздравить. Давайте так, э, как же сделать, вот если внутри себя э, вот распирает желание поздравить всех. Вот с очередным праздником. Размещайте это все у себя на стене. Но если у вас есть мессенджер, значит у вас есть страничка в Фейсбуке. Пожалуйста, берите вот эти картинки и размещайте у себя на стене. И поздравляйте своих подписчиков. То есть тех, кто вас читает. Потому что э, Фейсбук, он устроен так, что можно быть в друзьях, но не быть подписчиком. То есть я, например, вот скажу так. У меня в друзьях, там сколько сейчас, ну в районе двух тысяч людей, подписан я далеко не на каждого и далеко не каждого читаю, потому что я уважаю свое информационное пространство. И еще раз, вы можете, каждый из вас, имеет полное право защищать, э, отстаивать свои границы, и защищать свою чистоту своего информационного пространства, понимаете? Это, ну, вы имеете все на это право. И, пожалуйста, уважайте информационное пространство и чистоту информационного пространства на м, других людей. Если вы хотите поздравить своих друзей, своих подписчиков, э, размещайте информацию у себя в ленте. И, а в личку вы лучше всего писать, ну, не отправлять какие-то банальные картинки, а писать вот, вот своими словами, свою вкладывать энергию потому что вот эти вот отписки там пересылки картинок для галочки честно говоря они раздражают абсолютно всех. я еще не знаю ну, ни одного человека который бы сказал вау круто ко мне прислали 100 картиночек э, спам картинок да я довольный да". я ни разу этого не слышал все злятся все раздражаются и если вот вы смотрите это видео, если вы со мной согласны пожалуйста скопируйте это себе на стену Поделитесь со своими подписчиками. Пусть они знают, что уважать уже границы необходимо. Вот. Вот так. Такая очередная утренняя ворчалка. Все, дамы и господа, спасибо, что вы со мной были. Так много меня выслушали. Всем до встречи в очередных утренних эфирах. Я сегодня разместил еще мудрешки на Фейсбуке, поэтому смотрите их, выбирайте свой резонанс. И до встречи в среду утром. С вами был Леонид Орлан. Всем пока.